Всем привет, с вами Виктор Бандолет, автор блога victorbandolet.com, автор этой рубрики «Как стать богатым за один год и неважно, чем вы занимаетесь». И в этом видео я с вами хочу поговорить о том, как показать свой товар лицом. Давай представим такой пример вымышленного героя. Есть такой Алексей, который исполнителен, трудолюбив, пунктуален. Он отдает очень много сил и энергии своей работе, казалось бы со стороны, что он идет к успеху и продвижению по карьерной лестнице на своем месте. Но, к сожалению, оно не так, И потому что он сидит на одном месте, не двигается. А те люди, которые менее значимы, получают поощрение и идут по карьерной лестнице вверх. Почему так? Можно спросить, конечно, нормальный вопрос был бы. Да все потому, что он не может себя показать нужным людям правильным образом. Возможно, вы заметили себя в этом. Если да, то поставьте плюсики в комментариях, что вы встречались уже с таким положением в жизни. И когда вы научитесь подавать свой товар лицом, подавать себя нужное время нужным людям в правильной форме, вы увидите, как намного легче становится достигать каких-то вершин, достигать высот и перспектив жизни. И, но прежде того, как вы скажете такие слова типа «Ура!», «Я понял, в чем загвоздка», Смею вас предупредить в том, что э, есть разница в правильной подаче себя, как личности, в конструктивной форме, и есть как деструктивный, деструктивной, как хвастовство, хвост, лицемерие. Э, этим вы быстрее привлечете себе врагов, чем друзей, и это надо знать. Конечно, многие люди, известные люди, один из примеров миллионеров, как он стал миллионером, который прыгал с парашюта в красном нижнем белье и бегал босиком по Бродвею, вам, конечно, не нужно доходить до таких вот именно крайностей, но достаточно лишь действительно правильно выражать свои мысли и подавать инициативу нужным людям в нужное время. Есть такая история, как обычный парень, начиная с продавцов-подъемников, стал президентом компании. А все из-за того, что после того, как он сделал свою первую сделку, продал небольшой э, подъемник, он написал благодарственное письмо службу доставки, поблагодарил за своевременную доставку. Потом он э, написал благодарственное письмо э, дизайнерскую студию, там, где оформляли и красили этот подъемник, он поблагодарил за то, что его сделали таким ярким, привлекательным, то, что они повлекли за собой покупку. И так он продолжал очень долгое время, не то что долгое время, он продолжал всю жизнь, покуда работал в этой компании, благодарить своевременно, не лицемерить, не критиковать, а именно благодарить за, за всю работу, весь свой штат. И этим он заработал огромный авторитет и поддержку, когда пришел, пришло время избирать нового президента компании, все дружно поддержали его, потому что они его уважали сильно. Он умел рассмотреть ценности человека по заслугам. Но хочу вас хочу вам заметить то, что никакая критика, какая-то выгода благодаря того, что вы принижаете кого-то, никогда не привлечет за вами какой-то успех, вы всегда должны находить нужные вещи, правильные вещи и конструктивные вещи. Так что, ребята, не промедляйте, начинайте прямо сегодня, прямо сейчас подавать себя, подавать свой товар лицом, будьте примером для других, и тогда успех не заставит вас ждать. Я верю, что это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, неважно, где вы его смотрите. Делитесь с друзьями, чтобы как намного больше в вашем окружении стало успешных людей. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.